Канал iUser – твой проводник в мир Apple и технологий. Только полезный и качественный контент. Поддержи парня лайком и подпиской. Все-таки старается. Ссылка на канал в описании. Привет, с вами Артем и сразу к делу. Пару дней назад компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 11.3 для iPhone и iPad. В этом ролике мы не будем с вами говорить о плюс 35 нововведениях в данной прошивке, мы лишь разберем с вами следующие моменты. Стоит ли ставить данную версию ПО на ваш стабильно работающий смартфон либо же планшет, и если да, то как это можно сделать за плюс-минус 30 секунд. Во-первых, при первоначальной настройке устройства после обновления до iOS 11.3 пользователю будет наглядно продемонстрировано, как он делится своими конфиденциальными данными с Apple, либо же разработчиками тех или иных приложений в виде текстовой информации и также обновленной иконки. Значок раздела конфиденциальности в настройках устройства был также обновлен и перерисован вместо белой ладошки на сером фоне. Теперь у нас красуется точно такая же белая ладошка с пятью пальчиками, но уже на синем, либо же небесном бэкграунде. Наконец-то, спустя почти полгода была добавлена синхронизация сообщений с сертификатом iCloud. По описанию опция действительно интересная, но посмотрим что она будет из себя предлагать уже в релизной, общедоступной версии iOS 11.3, которая по слухам должна состояться весной 2018. Также было добавлено 4 новых анимированных смайлика анимоджи для iPhone 10, а именно скелетон, дракон, мишка и Лева. Последний кстати выглядит действительно необычно и круто, не знаю почему, но чем-то цепляет его внешний вид, серьезно, согласитесь. Однако, ключевым нововведением в iOS 11.3 по сравнению с предыдущими версиями прошивок стало то, что Apple значительно повысила производительность, а точнее она отключила ограничения по частоте процессора. Проще говоря, теперь если вы обновите свой iPhone 5s или iPad mini условно второго поколения, то ваше устройство перестанет тормозить, лагать и так далее и тому подобное. По поводу работоспособности на новых устройствах в виде iPhone 7 Plus, к примеру, сказать что-то сложно. Поскольку прошивка работает плюс-минус так же, как и предыдущий, например, мой смартфон отлично вел себя как на iOS 11.2.5, так и на iOS 11.2.2. А вот со старыми устройствами история намного интереснее. Наверняка давние зрители канала помнят, что я неоднократно жаловался, как же ведет себя мой iPad Mini третьего поколения. Самые первые общедоступные официально релизнутые версии iOS 11 на этом планшете превращались просто в какую-то кашу. Все дошло до того, что с каш каждым последующим обновлением iOS 11, будь это iOS 1101 или iOS 11.2.5, я постоянно проверял свой планшет на производительность. Этой самой проверкой служила многозадачность с большим количеством программ, работающих в фоне. Если раньше для моего планшета это была просто непосильная задача и тормоза происходили настолько жуткие, что я действительно подумывал о продаже своего планшета и покупке нового варианта, чтобы все работало плюс-минус приемлемо, то после обновления до iOS iOS 11.3 это просто фантастика. Мой планшет будто бы ожил и восстал из пепла. Даже не самый сложный 3D раннер и то уже тормозил на этом планшете начиная с iOS 10 и играть и что-либо вообще делать на данном устройстве было просто не под силу. Сейчас же все работает просто великолепно, как будто бы приобрел себе новый гаджет. Стоит ли ставить данную прошивку? Однозначно да, без каких-либо нюансов и все что вам необходимо сделать это перейти по ссылке из описания к этому видео видео, Далее у вас откроется мой профиль в Instagram. Затем в описании моего профиля вы найдете небольшую ссылку, которую вам будет необходимо скопировать, вставить в браузер Safari и после этого установить специальный профиль конфигурации на ваш iPhone либо же iPad. Затем вы перезагружаете свое устройство и после пробуждения заходите в настройки раздел Основные пункт обновления ПО и дожидаетесь, пока новый испеченный iOS 11.3 developer бета загрузится на ваш девайс. Пишите в комментариях, как работает ваш устройство после обновления до iOS 11.3 и самые лучшие я публикую уже в своем следующем видео. Надолго с вами не прощаюсь и совсем скоро увидимся, до новых встреч, до новых, пока!